Незабываемый уикенд с Большим театром Беларуси. Шедевры национальной музыки, вокального и хореографического искусства. И грандиозный гала-концерт в декорациях старинного Несвежа. С 17 по 19 июня. Вечера Большого театра в замке Радивиллов.